Воздухораспределительное оборудование является неотъемлемой частью систем вентиляции и кондиционирования. Компания Alter Air на своих объектах для данной цели в основном использует линейные диффузоры скрытого монтажа, ведь они не только правильно работают с точки зрения воздухораспределения, но и отлично справляются с эстетической функцией. Чтобы продемонстрировать работу диффузоров, Alter Air решила провести эксперимент в собственном офисе с помощью дыммашины. На видео вы можете видеть направление воздушных потоков с линейного щелевого диффузора фирмы Trox. Диффузор позволяет воздуху достичь рабочей точки, не создавая дискомфорта для сотрудников. Благодаря диффузорам во время проектирования есть возможность заранее предусмотреть направленность потоков воздуха. В переговорной у Alter Air установлен потолочный диффузор HESCO. Принцип его работы легко увидеть с помощью дыма. Он создает неощутимую и в то же время эффективную подачу воздуха. Истечение воздуха осуществляется по принципу душирования. Посмотреть на реализ реализованные климатические системы, ощутить на себе их работу, а также получить профессиональную консультацию по своему объекту, вы всегда можете в офисе Alter Air. Ждем вас в гости!